Андрей Шаура, город Ангарск, Россия. Что у меня в руках? Red gvn Это продукт мирового уровня. Имеет сертификат Швейцарии, Германии, Америки. Лучшее в мире производство. Это питание для любых участков кожи. Новинка. Продукт 22 века. Да, продукт из будущего. Проходит эпидермис, дерму. Работает на уровне фибропласта. Рождаются новые клетки. Старые, мертвые выводятся. И процесс омоложения происходит внутри тела. И естественно, там происходит подтяжка. Ну и снаружи мы молодеем. лифти Мне 39 год. Применяю этот продукт всего месяц. Мои друзья, знакомые говорят, что я на 5 лет помолодел. И я сам это вижу. Посмотрите мои фотографии. Посмотрите, как изменился. Я считаю, что это лучший подарок на Новый год. На день рождения. На Рождество. И я себе заказал. Заказал своей маме, бабушке, жене. И друзьям. Правда, себе заказал побольше. Потому что я понимаю, что это за продукт. Вы можете полностью наносить на все участки кожи. И это будет скафандр молодости. Действительно, что-то невероятное пришло к нам. И поистине удивительно. И посмотрите, пожалуйста, результаты наших партнеров. Далее и обязательно сделайте себе подарок. Айгуль Газезова город султан Казахстан. Мне 42 года, раньше я пользовалась дорогими косметическими средствами, делала массажи для лица, но такого эффекта от применения Реджей Ван Эй всего за месяц я даже не ожидала, что будет такой результат. Вы посмотрите, это я до, а сейчас вы видите, как я помолодела. У меня разглаживаются мимические морщины. У меня разгл... разглаживаются носогубные складки. Вы видите, какой у меня опал лица. И это всего месяц применения. Я вам всем рекомендую продукт Regeven Aid. И вы будете всегда красивыми, молодыми и счастливыми. Надежда Андреева, Геленджик, Россия, 65 лет. Друзья, что у меня в руках? Вы даже не можете представить. Это переворот в индустрии wellness, это революция в омоложении кожи. Меристемные клетки корней ягод Годжи в эмбриональном состоянии. Именно такие клетки проникают сквозь все слои кожи. Дермо, эпидермис проникают в межклеточный матрикс и запускает работу фибробластов. Рождают новые клетки, восстанавливают старые клетки. И вырабатывают собственную гиалуроновую кислоту, эластин и коллаген, заполняя, восполняя каждую клеточку провалившихся наших морщин и складок. Друзья, вы даже не можете представить себе, что сделает эта сиворотка! Это пластическая операция! Вы можете представить это? Пользуйтесь этой сывороткой. Я уже получила свои результаты и омолодилась как минимум на 10 лет. Николай Турушев, Россия, город Улан-Удэ. Данным космическим продуктом пользуюсь уже более одного месяца. Что хочу сказать? Помолодел. То есть все друзья это заметили, и я сам тоже. Мне это очень нравится. Я рекомендую данный продукт абсолютно каждому. Айлита Мустафаева. Алматы, Казахстан. Мне 39 лет. Я мама троих детей. Я хочу вас познакомить с открытием 21 века. Это сыворотка Ренжеван 8. В ее состав входят стволовые клетки корней ягод Годжи. И именно благодаря этому свойству я ощутила эффект. Я пользуюсь этой сывороткой в течение месяца. Вы даже не представляете, что происходит с моей кожей. Я с каждым днем молодею. Я такая счастливая, что я знакома с такой сывороткой. Вы знаете, если бы она так не работала, в этом ролике точно меня бы не было. Я пользовалась разными элитными кремами, но такого эффекта я не ощущала ни разу. Я полюбила Оренджевен 8 с первого дня, с первой минуты. И я уверена, что вам понравится эта сыворотка и вы тоже влюбитесь с первого взгляда. Иван Вовк, Россия, город Ангарск. Хочу дать отзыв по продукту Regivan 8. Пользуюсь этим продуктом ровно месяц. И за этот месяц я реально помолодел на год. Все люди, которые меня знают, видят этот эффект. Посмотрите мои фото до, посмотрите мои фото после. И вы увидите, как эффективно работает этот продукт. И все мужики, которые хотят жить в ногу со временем, рекомендую. Пользуйтесь. Это супер средство, которое сделает вас моложе. Маргарита Вельц, город Ангарск, 57 лет. Друзья, у меня очень сухая кожа. И много лет я не знала, что с этим делать. Я ходила разные спа-центры, я покупала очень элитную косметику, я делала массаж. Но, к сожалению, я смотрела и я видела, что я старею. И меня, конечно, это очень-очень огорчало. И я думала, что мне придется обращаться к пластической хирургии. Я смотрела, где это можно сделать. И когда мне предложили попробовать вот эту сыворотку, я подумала, а почему бы и нет. Я попробовала, и я использую ее уже более месяца. Результат произошел все мои ожидания. Оказывается, одна сыворотка может заменить тебе несколько разных баночек. Моя кожа подтянулась, она стала светиться. Несколько капель хватает для того, чтобы моя кожа насытилась благой и стала живой и молодой. Посмотрите мои фото до и после и убедитесь сами. Всем рекомендую!